Okay. <laughs> пришло пришла ребят, следы видел, нож потерял, досадно очень Пасы, ребят, закончились в избушке, поэтому надо немножко хотя бы запастись чутка. Мешки варим, ребят. Нового дня, мои дорогие Сейчас приготовлю покушать Умоюсь Пойдем с собакой перескать лосей Заеду в то место, где возможно потерял нож Гудит Немножко нагреется Узбушки за ночь чуть-чуть остывает. Вот я так спал В спальнике Не сказать, что замерз Очень даже комфортно Что, Соболев? Пойдем. Пойдем, дорогой ты -то мой товарищ. Подходил, ребят, опять, ну, блин, вот такая местность, просто, ну, посмотрите, куда куда стрелять, куда? Собака ушла на 2 километра, вот, где он его поднял, тут стоять он бы и вышел, он сделал кружок на полтора километра, я прямо в это место, бам, сейчас сажусь, клячу, буду обрезать лося, идут они, в принципе, в предвиденном направлении, поэтому буду обрезать, может, где-то он его, он ее вставит, Каждый здесь 15 минут он него ставит, только начинает -то облавлять, зверь пошел. Только начинает -то облавлять, зверь пошел. Сейчас такие еще бы залавил, что просто вообще трендец. Собака хорошо по зверю работает, тут косяка собачьего абсолютно никакого нет. Абсолютно. Что, завожу клячу и поехал срезать, как раз там на правильной дороге есть. Фу. Да, братцы-кровики, вот это проминаж, бля. Прошу прощения. Вот это про Собака ушла. Непонятно куда. Ну нет, как бы понятно, куда ушла -то. Очень далеко ушла. Вроде бы как. Я выхожу на прусику. Здесь она должна быть прусик. Отпольная. Собака должна будет пойти цепим в мою сторону это вот собачьи следы ребят а, где-то масла лорогатого ага вот он куда они прошли и такую большую большую петлю они там делают обалдеть какую большую свался наверное где он его поднял он его туда и пригнал нестоячий бокс нестоячий совсем не его молотил молотил по полной программе понял вопросы она уже очень заросла не чистят ли с иду на трудододоступности да субор конечно дал жару опять блин Но соболек. вообще а запросики-то не вижу как таковой. А вот она идет. По ней, по не оставаться. На каракате я бы, может быть, сбрил бы маленько в обратную сторону. я как всегда, понесла характер мой ретивый. Именно. На! Выдержку, часа два-полтора ждать Смотреть, туда собака пойдет У меня, как обычно, привет по дорожья. Ой, господи, понял. Помоги мне Ну что, господа мои Собачка пришла Еле я ее высвестил. Возвращаюсь к вездеходу Сейчас едем в избушку но сейчас зашло много. Следов видел несколько. Сейчас еще, еще пообрезаю, немного собаку посажу. Везде ход, чтобы не слинял. И это, пообрезаем, посмотрю, куда прошли где остановились. Сколько штук. Что я ехал собаку переходал. Даже все предпосылки были на то, что лось на меня выйдет. Международно оставался, наверное, метров 800 И направление он держал в мою сторону. Там я не знаю, может хер знаю, может, ну, после того как я заглушил вездеход он еще долго стоял он стоял и шел в мою, мою сторону а, непонятно что его напрягло он вышел на просеку, и вот по этой просике он дал маху в сторону и потом влево вертанул кругаля он соболюха стоит соболюха чего друг любезный чего милый ты мой друг надежный и преданный Собачка не моя Собачка друга Олега Лучшего друга И для него второй хозяин Он меня тоже любит, слушает Конечно, созвать его Отозвать его от зверя практически невозможно Сейчас пришлось четыре раза стрелять, но он уже не по зверю шел Он его бросил Бросил на участке На соседнем, не, не на нашей территории все как положено, и по прямой пошел Я подрезаю, подрезаю, подрезаю 300 метров до него последняя была точка И он раз, немножко в сторону отвращивает, я начал стрелять Четыре раза стрельнул в воздух Собака на меня, на меня повернула Ух. Да, братцы Да, братцы, братцы, кролики Если бы у нас была местность, были бы поля, перелески Но если бы было взять намного проще Но Вы посмотрите, вот где, как тут подойти к нему Нарометров видимость 30-50 это край Зверь редко подпускают на такую дистанцию Собака лает, не напористо на него Аккуратно, спокойно Бывают перемолчки небольшие на несколько секунд Сами все слышали, на видео все ясно и понятно Но не мой не мой, не мой. Что да, сделать? Не мой. Ничего. Будет день, будет пища. Спасибо Господу, что дает хлеб нам насущий каждый день. Охота с лайкой это очень трудная охота. Я думаю, что может кто-то из гончатников пытается со мной поспорить. Что с гончей тоже, опыта нелегкие. Не спорили. Но там в основном, надо стоять. И где-то подстраиваться, подлай, перехватывать. Так, конечно, есть такое понятие, собака держит лося. Неправильно, Неправильно высказывание. Собака не может лося держать. Это все равно, что человеку держать бульдозер. Потому что, ну если зверь пойдет, то он пойдет. Он там пусть 3-4 собаки, он просто перепрыгнет, сомнет. В понятие абсолютно. Конечно, если две или три собачки они пруглятся вокруг него, возьми стоит гораздо лучше, чем из-под одной. В этом речи нет вообще об этом. Так оно и есть. Так собачка должна лаять, не навязчиво, не напористо, не подходить близко к зверю На расстоянии должна лаять Вот соболь лает метров 20-30 от него Ближе он к лосю не подходит Все правильно, абсолютно Близко нельзя подходить собаке к зверю Кто бы что ни говорил Погода сегодня для подхода хорошая Ветра единственное нет, а так Снег он пухлый, меня практически не слышно меня Не слышно Подхожу аккуратно, под песенку только подхожу Ну, в общем, вот так Вот так, мужички Соболёк Видишь? Иди сюда, собак. Иди, матушка, иди сюда, иди. Ну. супчик, друзья, картофель, тушенка, шкварки, в общем вот так. Вкусно это все выглядит на самом деле. Я думаю, что на вкус. Когда готовлю, не пробую, не знаю, что получается. В принципе, готовлю неплохо. Сейчас еще немножечко, буквально. можно уже в принципе выключать. Да. настоится пускай Я либо вот так отдыхать душой и телом слушайте какая тишина нечья здесь запах, друзья. Как здесь пахнет. Обалденно. Это большое болото. Весной эта сторона топкая. Можно провалиться. Присада здесь у гусей есть. Видали? И туда вот она еще идет. В ту сторону болото идет. Интересно, так природа распорядилась, тот берег у болота, березы, осины, ель, а этот весь берег сосновый. Красота, не правда ли? Звенящая тишина. из трубы идет дым. Изба чувствует себя вполне комфортно. Два года уже и будет весной. Очень хорошо она себя чувствует. Ничего не просело, ничего не провалилось. Свои. Осталось все. Туалет появился. Весной ходили отдыхать, не снимал. Снимал, но не выложил Есть видео. Охота закрыта была ночь. Ходили так. Отдохнуть. Надо. Возможно, сегодня придет Олег. Это еще не точно пока. Посмотрим будем трапезничать. Супчик-то готов. Мои дорогие подписчики, хотелось бы вам отрекомендовать очень хороший рецепт кваса из березового сока. Рецепт на самом деле очень прост. Собираете по весне березовый сок в полторашку, полтора литровую бутылку. Я, как правило, собираю в светлые бутылки. Не знаю почему, но мне нравится. В принципе, можно и в темную, не критично. На полтора литровую бутылку 2 столовые ложки сахарного песка и от 5 до 8 ягод темного изюма, черного изюма. Плотненько закручивайте крышкой. Значит, в этом году я его сделал, квас Олег не пил. Я его весной сделал и поставил, на полторашек 8 в избушке. Сегодня пришел, квас был застывший полностью в лед трошка была полностью застывшая. Оттаял прекрасный напиток, очень сильно утоляет жажду. Ну и любителям выпить крепких алкогольных напитков очень хорошо снимают похмелье. Похмельные синдромы снимают обалденно просто. Возьмите на заметку, друзья. немножко шипучий с газами не сильно газированный а такой вот сегодня уже почти выпил полторашку прям идет на ура да если много положите изюма и переборщите сахарным песком то есть такой эффект слабить немножко желудок не сильно но чуть-чуть совсем а так вот светленький смотрите какой приятный вкус у него немножко беленький Питка лучше, если честно, я не помню. Рекомендую, ребят. Уходим в сторону дома. Сейчас еще попытаемся за лосями побегать. Если получится. Если будут переходы. И поедем домой. Сегодня баня меня ждет.